Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим корейский салат из зеленой фасоли. Для этого нам потребуется зеленая фасоль, морковь, лук репчатый, кориандр молотый, красный перец молотый, черный перец молотый, уксус рисовый, масло растительное, чеснок, лавровый лист и соль. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на терке для корейской моркови. В кипяченую воду добавляем соль, лавровый лист. Когда закипит, Варим зеленую фасоль 3 минуты. Затем откидываем на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода, выкладываем в салатник. Все, морковь, фасоль, лук. В сковороде разогреваем масло. Добавляем рисовый уксус. Я его с соевым соусом сделал. чеснок и наши специи. Обжариваем буквально несколько минуток и добавляем в наши овощи. Здесь все перемешиваем и отправляем в холодильник на несколько часов, чтобы настоялся наш салат. И можно будет кушать. Приятного аппетита!